Все, он идиот. уже запущен? Идиот. Хорошо. Саид, да, не учи, будь ласка, я тебя прошу. Чья <музыка> все уже